Всем привет дорогие друзья, вы находитесь на канале Планета Информации. Сегодня мы поговорим о бизнесе в Телеграм, как именно и сколько тут можно заработать. Для подписчиков моего Телеграм канала я сегодня скину бонус в виде курса под названием Телеграм для бизнеса. Очень толковый курс, у авторов записи он сейчас продается за 3700 рублей, но для подписчиков моего телеграм-канала курс будет доступен абсолютно бесплатно. Так что переходите, присоединяйтесь, ссылка будет в описании. И также в конце этого ролика я расскажу, как можно получить телеграм-канал с 1000 подписчиками абсолютно бесплатно. Так что досмотрите его до конца. Ну а мы начинаем, погнали! Скажу сразу, что в Телеграме на данный момент заработать можно, имея около 5000 рублей в кармане, но это в том случае, если вы обладаете какой-либо экспертностью в какой-либо нише. Там, скажем, хорошо владеете иностранными языками, хорошо разбираетесь в воспитании детей, или вы профессиональный арбитражник, трейдер и так далее. Вам не нужна куча подписчиков, чтобы у вас брали рекламу. Ведь больше всего зарабатывают каналы, которые рекламу не продают. Вы спросите, как же так? Да есть просто нереально много примеров, когда каналы с 2-3 тысячами подписчиков зарабатывали больше, чем более крупные каналы. Например, каналы с 5 тысячами подписчиков, где сидят люди, изучающие иностранные языки, могут приносить до 100 тысяч рублей в месяц на продаже обучения и репетиторства, если вести его как личный блог, иметь аудиторию, которая в этом заинтересована. В то же время, канал на тему иностранных языков с 40 тысячами подписчиков будет приносить примерно столько же, если вы просто продаете на нем рекламу. Очень важным фактором является сама тематика вашего канала. Ведь на канале с развлекательной тематикой, там со всякими масиками или смешными картинками заработать не имея больших вложений будет сложно. Так как целевая аудитория таких каналов это в большинстве своем люди до 18 лет. Это не платежеспособная аудитория и она на рынке не ценится. Самые топовые тематики в Telegram сейчас darknet, бизнес каналы, саморазвитие, личные блоги, схемы заработка и так далее. Это уже такая здравомыслящая аудитория, которая имеет деньги. Например, я знаю, что админ вот этого вот канала, антирут, с 20 тысячами подписчиков, зарабатывает на продаже своего обучения больше 200 тысяч рублей в месяц. Не уверен я насчет качества самого обучения, но то, что он именно столько на нем зарабатывает, это факт. В то же время админы каналов с таким же количеством подписчиков, продающие рекламу, зарабатывают около 70 тысяч рублей в месяц и то больше половины этой суммы нужно обязательно каждый месяц реинвестировать в этот канал, нужно закупать рекламу, чтобы покупали рекламу у него. Так как в каналах, в которых нет закупов, реклама продается очень плохо, очень дешево или вообще не продается. Теперь поговорим о том, как же поднять канал с нуля. Для начала придумайте тематику и самое главное контент, ведь без интересных постов на вас никто не будет подписываться. Вы можете набрать первых 100-200 подписчиков, просто рассылая свои посты по чатам. Главное это опять же делать интересный контент, и тогда люди на вас подпишутся. Проанализируйте сервисы Telegram Stat и Telemeter и закупите немного рекламы у каналов с такой же тематикой как и у вас можно найти чата админов таких много и там закупить рекламы главное проверяйте чтобы канал был не накручен с помощью сервисов которые я только что упомянул при первых успехах можно уже думать как заработать с канала например если вы арбитражник и ведете канал на эту тему то можете набирать учеников и рекламировать свои услуги на своем канале я проводил недавно запуск у меня есть информация о том, как можно зарабатывать на ютубе. Я запартнерился с человеком, который также знает, как заработать и зарабатывать на своем спортивном канале. И мы решили упаковать наше совместное обучение и довольно успешно свой продукт продали. Не забывайте про качество обучения. Всякую ерунду продавать не нужно. Во-первых, у вас ее никто не купит. Во-вторых, если и купят, то это полнейший обман. Итак, после того, как вы определились с нишей, далее уже используемся те же сервисы Telemeter и телеграм стат ссылку на них я кстати оставлю в описании находите каналы у которых схожее количество подписчиков вашей тематики и предлагаете взаимный пиар чтобы вы запостили его рекламу у себя а он вашу рекламу у себя это очень хорошо работает так вы абсолютно бесплатно можете разогнать свой канал самая главной ошибкой в развитии каналов обычно является то что заработанные с них деньги люди не реинвестируют обратно а просто Просто выкачивают бабки с канала и на покупку рекламы не тратятся. На начальных этапах реинвестируйте абсолютно все. В связи с этой трендовой тематикой как заработок в Telegram у меня возникла классная идея. Я хочу запустить такой конкурс. Разыграть Telegram канал. Какой именно канал и какова будет его тематика это уже определит сам победитель розыгрыша. То есть я планирую создать новый телеграм-канал. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно будет на него подписаться. И тем самым я планирую набрать туда подписчиков и его разыграть. Если там, например, наберется 500-600 человек, то я потом уже после розыгрыша закуплю за свой счет на него пару хороших рекламных постов. И таким образом там будет 1000 подписчиков. Если наберется 1000 подписчиков без рекламы, то тогда не буду ничего закупать. Условия конкурса будут таковы, что нужно будет просто подписаться на этот телеграм-канал. И также я планирую сделать еще два призовых места и разыграть какую-нибудь небольшую сумму. Напишите, пожалуйста, в комментариях... Как вам такая идея? Будете ли вы участвовать в таком розыгрыше? Мне очень важно знать ваше мнение. И если будет много желающих, то в ближайшее время я запущу такой розыгрыш. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте к нему лайк и не забудьте подписаться на канал. Напомню, что курс по бизнесу в Телеграм я уже скинул в свой канал Планета Информации, ссылку на который вы найдете в описании. На сегодня это все. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!